Привет, меня зовут Арсений Петров, а этот чудесный город называется Дубай. Я в него прилетел еще месяц назад на 8 дней для того, чтобы отснять для вас огромное количество классного контента, и он будет в ближайшее время выходить. Ну, что поделать, надо как-то двигаться дальше, все-таки это наша работа. И все это время, что я был в Дубае, мне помогало решать задачи, вести заметки, отвечать на почту, серфить интернет, смотреть кино, прекрасный планшет Huawei MatePad нового поколения за сколько бы вы думали? За 20 тысяч Рублей. У него есть перо, классный чехол, клавиатура и очень много прикольных фишек, о которых расскажу в этом видосе. Погнали. Но сначала распаковка. Вы нас, правда, извините, в Дубае очень тяжело снимать профессиональной аппаратурой, ну, практически невозможно, поэтому трасса отеля, хоть здесь и очень шумно, фонтан, музыка — единственное место, где мы можем спокойно за столом все вам показать и распаковать. Как вы видите, в Дубае я взял не только сам Huawei MatePad, но еще и несколько очень классных к нему аксессуаров, поэтому давайте все откроем, посмотрим, что лежит внутри. Итак, коробка довольно стандартная, 10,4 дюйма у нас моделька, просто вот так вот раз открываем здесь у нас планшет Пожалуйста. У, -у, у Причем мне очень нравится. Смотрите, какой он тонкий, во-первых. Он действительно легкий. И дизайн мега утилитарный классический. Куда бы вы его с собой не брали, на какой бы вот так вот стол вы его не положили, что жалеть, да? Это же рабочая машинка. Никаких царапин отпечатков пальцев здесь собираться не будет. То есть материалы выбраны максимально пригодные для абсолютно любой среды. Плюс ко всему, кинули в рюкзак, пошли путешествовать по городу, летаем, ходим, устаем. При этом Huawei не оттягивает э, спину, потому что у него... Очень легкий корпус, действительно легкий. Он тоненький, его можно кинуть в абсолютно любую сумку. Короче, по форм-фактору, несмотря на то, что это, казалось бы, большой 10-дюймовый планшет, мне нравится. Посмотрите, я ему в принципе, могу одной рукой держать. Что у нас здесь внутри? Лежит зарядочка Huawei Super Charge зарядка. Мне она очень нравится тем, что заряжает быстро, и при этом она очень маленькая и легкая. Вот это большая проблема, когда вы берете с собой много устройств, у вас сами зарядки весят больше, чем, блин, аппараты, которые вы с собой взяли. Поэтому маленькая зарядка — это топ. Ну а в этом конвертике, опа, смотрите, первая фирма. Ключик для извлечения симки. Это значит, что вы не привязаны к Wi-Fi, вы не привязаны к месту. Вы можете путешествовать везде. MatePad поддерживает LTE, ну и, короче, сотовую сеть. Это очень-очень круто. В этом конверте лежит... Ну, короче, только кабель USB-C, обычный кабель, ничего не вижу смысла здесь говорить. Ну и теперь, конечно, самое-самое главное. 12 лет планшеты на рынке, и за эти годы мы с вами прекрасно поняли, что эти одинаковые форм-факторы, по сути, не дают максимальной производительности без аксессуаров. И когда у производителя есть классные штуки, которыми можно дополнить, казалось бы, такое базовое устройство, как планшет, это очень прикольно. Huawei к MatePad сделала очень много Классных аксессов, которые я, конечно же, взял с собой Для того, чтобы в любом месте, в номере отеля, на лавочке, в кафе, на трассе, как мы сейчас Организовывать себе рабочее пространство Первый аксессуар это bluetooth мышь. Ну, я понимаю, что планшет это сенсорное максимальное устройство Но, тем не менее, когда вы сидите за столом, конечно же, хочется использовать привычный вид ввода Поэтому мышка это всегда хорошо Ну и в этом плане тоже Huawei все продумал Она мега легкая Прям мега легкая у нее приятная шероховатая поверхность она достаточно тонкая для того чтобы опять же положить ее в какой-нибудь рюкзак и она там не занимала много места кстати мышь подключается к трем устройствам одновременно то есть вы ее можете использовать например в офисе за настольным компьютером потом подключиться к ноутбуку посидеть еще поработать и конечно подрубиться к мэйт паду для того чтобы работать где угодно не знаю слышно вам или нет очень приятный клик приятное колесико что она даже под мою довольно немаленькую руку мне нравится. Дальше у нас самое, мне кажется, важное и интересное. Именно то, что делает любой планшет, в частности наш MatePad 10.4, настоящей рабочей станцией. Это Huawei Smart Keyboard, собственно говоря, клавиатура. И посмотрите, как удобно теперь, да, у коробочки. Раз, все. Легкая, тонкая. Хорошо, посмотрим. О -о -о -о -о. Смотрите, какой. Вот это люкс. Вот это лакшери. Вот это, я понимаю, look at this. Здесь золотыми буквами написано Huawei. Причем сама клавиатура имеет такую приятную текстуру. Внутри нее лежит конвертик с разными документами. Я не вижу смысла вам это показывать. Естественно, она русскоязычная для удобного ввода. Ну и вот так все это дело предполагается использовать. Пожалуйста, берем. Раз. Все, посмотрите. То есть у меня планшет которая обычно неудобно так используется на коленке, превращается в настоящую, при этом очень миниатюрную и, блин, чуваки, действительно очень легкую рабочую станцию. То есть даже несмотря на то, что это клавиатура, кстати, вот смотрите, USB-C для зарядки, естественно, она не на каких-то батарейках работает. Очень-очень маленькая, тонкая комбинация получается. Вот единственный минус всех этих планшетов с клавиатурами — это вес. То есть вы превращаете легкое тонкое устройство в полноценный, блин, ноутбук. И тогда я такой сижу и не понимаю, зачем вообще это нужно. Здесь это все максимально компактно, удобно. При этом клавиатура. Клавиши островного типа, они разнесены очень классно. Несмотря на, казалось бы, небольшую ширину, клавиатура полноразмерная и действительно удобная. Есть стрелочки, есть легкие переключения языка, горячая клавиша поиска, либо там многооконности. Клик очень приятный. Короче, слушайте, вот кроме шуток, это одна из самых классных клавиатур для планшета, которую я вообще когда-либо видел. Ну и э, напоследок давайте распакуем, собственно, главный инструмент. Помимо мышки, это M-Pencil второго поколения. Низкая задержка, 4096 уровней нажатия и магнитные магниты внутри, чтобы можно было на корпус планшета вот так... И все. Стилус нам всегда с вами пригодится. Открываем. Можно, пожалуйста, открыться? Ать. Опа! Смотрите. Вау! Look at this! Ну, слушайте. Стилус выглядит действительно неплохо. Он очень прикольного серебристого цвета. Прозрачный наконечник у него такой забавный. При этом он мега легкий и большой. Мне не нравятся маленькие стилусы, ими неудобно писать. Я люблю, когда перо все-таки повторяет размеры, форму стандартных карандашей, ручек, которыми мы с вами привыкли. Именно так выглядит планшет, укомплектованный всеми аксессуарами, которые мне понадобятся для ведения бизнеса, для разработки а, стратегий продаж и... А... Прихода в ресурсное состояние в Дубае Но на самом деле все это весит очень немного Если у вас есть сумка, банально Или какой-нибудь рюкзак Вы просто это все положили туда И полноценная рабочая станция для документов, почты И чего бы то ни было Мы это все впереди разберем у вас с собой Я кладу вот сюда мышь Вот так, раз Я вот так вот делаю, значит, пенсил Вот так А потом вот так, смотри, вот так ну, поехали, проверим его в деле. Итак, мы в городе. Мы в Дубае. Прекрасная погода, уже вечереет. Сделаны практически все дела на сегодня. Осталось только что. Попереписываться. Какие-то документы полистать, почту разобрать. Я специально сел на лавочку. Вы можете сказать, типа, зачем? Ты бы мог сесть за столом и нам все нормально, спокойно рассказать, но нет. Дело в том, что мне комфортно. Как бы удивительно это не звучало, но мне, типа, норм. Я сижу на лавочке прямо посреди Дубая, в самом центре. У меня с собой вот такой планшетик маленький в чехольчике с клавиатурой. И я могу делать с ним, в принципе, все, что я хочу. И в этом самый главный кайф. Потому что ноутбук – это все-таки штука, которая мало работает которая все равно с клавиатурой нельзя вот так вот взять, отключить ее, да? И спокойно посидеть, позалипать в каких-то видосах, посмотреть какое-то кинцо или, опять же, разобрать документы. Делать это на моей паде мне будет очень кайфово. Во-первых, 10-дюймовый 2К-экран сертифицированный. У него реально очень классные цвета. Ну, конечно, сейчас уже закат, но, тем не менее, даже если я буду сидеть под палящим дубайским солнцем, поверьте мне, здесь это актуально. Я наконец-то понял, почему вообще производители так завышают яркость и так этим хвастаются на презентациях. Да блин, потому что приезжайте в Дубай, попробуйте про Работать здесь, на телефонах, не видно ничего. Яркий дисплей — это очень актуально и важно. На мейдпаде конечно же, все читается, все прекрасно. И по цветам мне все нравится, и по разрешению оно незапредельное. Не влияет на энергопотребление и на производительность. Отлично. Если я соберусь работать, у меня есть прекрасный совершенно режим... Мультивью И главная фишка — это открытие до четырех приложений на одном экране. Вы можете сказать, типа, блин, зачем мне четыре приложения? Ну, сами представьте, где-то у вас калькулятор, где-то маленькая почта, где-то еще что-то справа, какой-то видосик играет, и все это на одном дисплее прямо на планшете. Такие многооконные возможности, это, конечно, очень прикольно. Разумеется, в этом поколении Huawei MatePad не потерял всех вами любимых фишек, особенно, если вы пользуетесь смартфонами и другими устройствами Huawei, поддерживается Huawei Share, взяли с собой вот такую мобилу, взяли планшет, и в дороге вам, в принципе, больше ничего не нужно. Можно делиться информацией, передавать быстро фотки, файлы, сняли что-то на смартфон, быстро передали на планшет, отправили во втором окне, там еще что-то сделали. Короче, вот эта связка — Легкая, тонкая, а вторая вообще складывается. Например, кстати, про этот смартфон у нас на канале есть ролик. Это идеальные вообще помощники мне в работе, в поездке. Плюс ко всему, оба устройства автономны, там симка и там симка. И получается, что вы, в общем-то, не зависите ни от времени, ни от места. По зарядке, смотрите, мы уже в Дубае несколько дней. И, честно вам скажу, ни разу планшет не заряжали. Я сейчас сижу, типа, время 6 вечера. Ну, при умеренном сценарии работы, когда мы именно как тестируем планшет. Понятное дело, что я не выполняю на нем прям все-все-все свои задачи на протяжении дня. Но чисто в формате путешествия 41% остался. То есть, по времени работы у меня к мейтпаду претензий нет вообще никаких. А еще я должен сказать, что экран здесь full view, то есть, относительно безрамочный, ну, минимальной толщины рамки для этого ценового сегмента, а стоит он... Надо сказать, 20 тысяч рублей. Да, madepad стоит двадцатку, но ну и самая флагманская его версия со стилусом в комплекте стоит 28 с небольшим. За 27 вы можете купить версию с LTE. Она, на мой взгляд, самая мастхевная. Ее можно взять с собой куда угодно. И я бы рекомендовал именно ее. Ну типа, чуваки, за 20 тысяч рублей планшет. Мне кажется, это прекрасно. Плюс ко всему... Стилус, вот этот чехол клавиатуры, как вы думаете, сколько стоит? Нет, не 20 тысяч, нет, никак планшет. 8 тысяч рублей, и, ну, вы знаете, я как большой любитель всяких чехольчиков, клавиатурочек и прочего-прочего, скажу, что это одна из самых клави удобных клавиатур. Значит, по поводу стилуса, понятное дело, что планшет без стилуса это не планшет, и сегодня даже если вы ничего особо не рисуете, иногда с собой стилус взять, это дикий мастхев, очень удобно, потому что, ну, иногда что-то зарисовать на ходу, вот так посидеть, что-то пописать, да и просто вот так потыкать. Всегда прикольно. Планшеты сегодня — это такая категория устройств, к которой люди настороженно относятся. Кому-то они нужны, кому-то нет. Но для тех, кому эти планшеты нужны, кого они интересуют, вот этот ролик мы и сняли. Потому что продукт неплохой, тонкий, легкий, классный. Стоит недорого. Здесь Harmony OS. Процессор здесь Kirin 710A. Довольно мощный. Заходим в AppGallery, качаем все, что угодно и пользуемся без каких-либо тормозов и лагов. Но вообще я в путешествии планшет использую в большинстве своем как... На киношку посмотреть, да И мне важно в этом устройстве, чтобы оно выглядело максимально утилитарно То есть, чтобы я мог вот так вот его куда-то бросить Положить, что-то еще с ним сделать, чтобы он не царапался Понятно, что он стоит не из-за предельных денег Но при этом, если бы он был какой-нибудь глянцевый, да Он бы уже поцарапался, запачкался Так вообще ни одной царапины за все время Камеры здесь, пожалуйста, есть Четыре динамика Harman Кордон. Можете вечером в отеле лежать Смотреть свои клипы, фильмы И в звуки все это будет звучать Офигенно, классно, хорошо. Ну, к этому мы тоже все привыкли. Планшет без вложений. Давайте так. Приезжаем на цифрах, открываем бизнес, инвестируем, вкладываем но при этом не тратим деньги на рабочий инструмент. Двадцаточка, Huawei, MadePad, бухгалтерский учет, какие-то офисные задачи. <связать> у нас идут сделки, у нас идут транзакции, идут инвестиции. Ну, уже какой-то поток вот пошел. Точно чувствую, что я в ресурсе, точно чувствую, что я готов. Ну, в общем, у, прекрасный бизнес-помощник, ну и, конечно, стиль. Смотрите. Уважаемо. Нормально? В этом коротком ролике я хотел вам показать немножко и свой бизнес жизни в Дубае как я веду свои дела, как я остаюсь на связи. И даже если не смеяться, типа, и говорить абсолютно серьезно, ну, чуваки, прекрасный совершенно недорогой планшет, можно купить несколько на всю семью, чтобы в самолете каждый смотрел свое кино и наслаждался, а вы потом могли в отеле порешать свои вопросики и быть на связи где бы то ни было. А мы пойдем дальше оформлять наши сделки, заниматься делами нашими, бизнесом в Дубае. Спасибо, это был Арсений Петров и Huawei Pad со своими классными аксессуарами пока увидимся на стонкс стонкс кстати в дубае в дубай море есть очень красивый довольно большой магазин Huawei, где представлены вообще все товары поэтому в этом видосе я решил вам показать нечто кроме планшета что вы можете купить будучи любителем этой экосистемы и пойдемте посмотреть здесь как раз есть вот смотрите Мейд пады, MatePad Pro. О, посмотрите, каких интересных цветов здесь Mate Book. Это такой мятный. Вот это вообще кайфовый Mate X монитор. Кстати, на канале про этот монитор уже есть ролик. Я вам его показывал. Здесь у нас разные наушники. FreeBuds 4, 4i, свеженькая модель FreeBuds Lipstick. Много разных часов. Watch GT я вам тоже уже показывал на канале. Есть Watch Fit, очень интересно смотрится. Разумеется, можно подобрать разные чехольчики под свои Huawei смартфоны. Вот э, такого же я оторвал, по-моему. Ну ладно, э, похожие, как у нас на планшетах. И вот, кстати, посмотрите, Huawei Pocket вот в таком цвете по 50 Вообще офигенно, мне кажется, беленький, прям мастхэв. Наушники забавные. Короче говоря, магазин Huawei выглядит очень прикольно. Здесь, на самом деле, много народу, смотрите мы все оттолкнули, чтобы посмотреть P50 Pocket. Так что будете в Дубае, в Дубай Мол, заходите сюда, если любите Huawei и всю их экосистему. Тут, в принципе, есть все проблемы. А там, кстати, роутеры, которые я вам тоже показывал. Это новая Mesh. Комплект из -за 3 стоит, по-моему, 14 тысяч, Wi-Fi 6, все дела. Да, у Huawei сейчас очень много недорогих, но очень клевых решений. И X2 я вам показывал, а вот это один из самых дешевых Mesh-систем для Wi-Fi 6. Ну, а мой любимый продукт здесь, это вот это. тебе идет. Спасибо. Такой, вот Магаз.